День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов и очередной ролик о замечательном проекте Diamond Profit Center. В этом ролике я вам расскажу, как работать рекламодателем. То есть Я рассказал, как зарегистрироваться в отдельном ролике, как работникам трудиться в этом проекте, как стать партнером этого проекта, как оплатить личные кабинеты, купить конкретный пакет. И сейчас, конечно, самое интересное – это покупка рекламы друзья если вы хотите раскрутить себя вконтакте если вы хотите продвинуть свой ролик да, либо свой сайт вам необходимо в этом проекте дать рекламу на продвижение что для этого требуется Значит, во первых вы для этого должны в первую очередь купить рекламный пакет Значит, где покупаются рекламные пакеты где покупаются кредиты то есть более правильно сказать, вам необходимо купить кредитов. Вот сейчас у меня на счету 56 кредитов. Значит, я хочу приобрести еще кредитов. Для чего? Для того, чтобы эти кредиты расходовать на раскрутку своих проектов. Значит, нажимаю на кнопочку Купить кредиты и попадаю вот на такую замечательную страничку, где вы можете выбрать нужное количество вам кредитов. То есть за 3 доллара вы можете купить 100 кредитов. То есть, говоря проще, это 100 просмотров вашего ролика 100 лайков истории постов вконтакте либо 100 просмотров вашего сайта либо 100 лайков ваших постов вконтакте каждый кредит это какое-то одно конкретное действие Ну вот я сейчас по-простому куплю 100 кредитов себе добавлю их значит как это делается опять же вы можете купить кредиты через Perfect Money а можете пополнить свой внутренний баланс как я это уже делал при покупке рекламных пакетов при покупке партнерских пакетов и из своего внутреннего баланса покупать вот эти вот рекламные кредиты я именно так и сделаю я нажму на кнопочку пополнить баланс опять же насколько я хочу пополнить но ну, давайте опять же на 7 долларов вот опять же выберу 150 вариантов оплаты то есть не я хочу я через Perfect Money, 150 вариантов оплаты опять же я буду оплачивать через любимый киви кошелек нажимаю оплатить ввожу с электронный адрес ввожу свой номер кошелька и следую тем инструкциям которые мне будут выдаваться. То есть в данном конкретном случае вам просто выставится счет на киви кошелек. Вам необходимо будет перейти на киви кошелек и нажать на кнопочку оплатить счет. То есть все это легко и просто. Я не буду это записывать, чтобы ну, не тратить ваше время. Сейчас поставлю на паузу и пополню свой баланс. Вот я уже оплатил, мне выставили счет, я его оплатил через кошелек. Сразу же возвращаюсь в проект Diamond профи Center. Обратите внимание, вместо 1 доллара у меня теперь стало тут 7 долларов. да Теперь вот на эти денежки я могу покупать... Э, стало 8 долларов, извините. Теперь я могу покупать кредиты. Нажимаю ⁇ Купить кредиты ⁇ выбираю ⁇ Купить 3-долларовый пакет ⁇ все сразу же происходит покупка этих кредитов. То есть вот у меня было 56 кредитов на счету. Теперь стало 156. Я купил соточку. Ну давайте еще куплю соточку. Нажму купить. Опять же, купить. Тут два раза приходится нажимать на купить. Насколько я понял, то есть с одной странички я попадаю на другую. То есть вам тут разъясняют, что вы хотите. Да? И еще раз нажимаю купить. Вот видите, теперь у меня 256 кредитов. Все, кредитов у меня достаточно много уже получилось. Теперь я их буду тратить. Тратить я их буду в разделе реклама. И что я могу заказать? Например, я могу заказать лайки какому-то посту своему. Либо заказать подписчиков. Но у меня сейчас нет группы, куда предложать. Ну или вот давайте я сейчас закажу под подписчиков, друзей в профиль папы. Значит, нажимаю заказать подписчиков. Если напишу папа. Или вот так вот. Черноусов Виктор. Вот. Значит, здесь я указываю, сколько кредитов хочу потратить. Ну, например, 20 кредитов. Вот таким вот образом. Нажимаю добавить. А куда будут люди подписываться? Они будут подписываться ваш профиль то есть тот профиль который вы указали на сайте вот у меня указан профиль отца я его просто назвал указал что 20 кредитов я хочу на это потратить Я да, нажимаю на кнопочку добавить и вот сейчас под папу будут подписываться 20 человек то есть он получит 20 друзей на свою страничку теперь что еще можно заказать группу я не буду раскручивать заказать лайки вот лайки это более интересно. Давайте я вам это покажу. Вот давайте я вам покажу, как заказать лайки. Я сейчас на страничку папы сделал один пост вот с роликом, который я продвигаю, да? Что мне требуется? Мне требуется придумывать название. Ну, например, ролик называется Как правильно инвестировать. Я так и назову, как правильно инвестировать. Вот. Теперь сюда ссылка. Ссылка на пост. Смотрите, как получить ссылку на пост. Просто щелкаю по этому посту. Он у меня открывается. Видите? Я копирую адрес и вставляю вот в эту строчку. Вот как раз все, что у меня просит проект Diamond Profit Center. Я ему так и говорю. Так вот, файл мне не нравится. Я удалю вот так вот вот теперь указываю кредитов 20 опять же то есть я заказываю 20 лайков вот ну давайте проверим то ли я правильно я сделал или неправильно так все я сделал правильно то есть файл надо было снести. Лишние, лишние буковки нужно было удалить. Все. Вот таким вот образом я заказал заказал лайки и подписку на страничке Папа. Но теперь любимая, да. То есть я хочу продвигать видео, да? То есть я сейчас возьму со своего канала видео клиентов. Или какое-то свое видео, которое я хочу более интереснее продвинуть. Ну вот, например, вот этот этот ролик, который э, в котором о котором я рассказываю, что я дарю своим рефералам в проекте. Я сейчас просто напросто копирую ссылку ссылку на этот ролик. Вот нажимаю добавить видео в разделе реклама. Эм, пишу название. Подарки моим рефералам. Кредитов. Но у меня их много. Поставлю 60 хотя бы. Здесь очень хорошо просматривают. Поэтому сразу много заказывать не надо. Потому что в один день вы можете получить, например, 200 просмотров для ролика. А стартует он со 173. То есть YouTube может заподозрить какие-то неправильные действия. Поэтому лучше несколько раз заказывать, но по чуть-чуть. Теперь описание. Значит, описание должно быть очень коротким. То есть, нужно уложиться в 105 символов. Поэтому просто возьму и вот эти вот первые строчки из описания своего ролика ставлю вот сюда. Все. Название есть. Кредиты указал, ссылку указал, описание сделал. Нажимаю «Добавить». Вот обратите внимание. Вы получаете... Готовое задание, которое вы можете приостановить, вы можете редактировать, вы можете добавлять кредиты, что немаловажно. Поэтому я и говорю, не надо сразу много кредитов заказывать. Вот заказали, например, 50 просмотров, да? Сегодня люди посмотрели 50 просмотров, на следующий день закажите еще 50, чтобы вот так вот постепенно ролик у вас развивался. Вот это вот что касается раскрутки видео добавить сайт это сделать аналогично то есть у меня просто сейчас нет ссылки на сайт который хочу раскручивать но принцип такой же как и с видео заголовок, кредиты, ссылку на сайт и короткое описание нажимаем добавить все очень просто, еще раз повторюсь все, все эти рекламные действия делаются за счет вот этих кредитов которые вы можете покупать либо можете зарабатывать работником просматривать чужие ролики и чужие сайты вот так вот все очень просто, все очень понятно. Если у вас возникли какие-то вопросы по проекту, пожалуйста, пишите их под этим видео в комментариях. Обращайтесь ко мне в скайп. Приглашаю в свою команду. Всем удачи. До свидания.